люди, посещающие курсы психотерапии Немиркин. Прежде чем мы начнем, спасибо вам за поддержку, которую вы нам оказываете. Наша миссия – сделать психологию и психическое здоровье более доступными для всех. Вперед! Есть ли у вас друг, с которым вы можете быть самим собой? Хороший друг не только заботится о вас, но и поправляет вас, когда вы делаете что-то не так. Они не принижают и не ущемляют вас. Хорошая дружба – это когда вы оба доверяете, уважаете и поддерживаете друг друга. А вот несколько вдохновляющих цитат о дружбе, которые я хочу, чтобы вы знали. «Нет ничего невозможного, если у вас есть правильный человек, который вас поддерживает». Когда вы становитесь друзьями с этим человеком, вам может показаться, что все будет хорошо. Это влияет на вас и делает вас более успешным человеком. Даже если они не согласны с вами, они все равно стараются поддержать вас. Они выступают в качестве группы поддержки и помогают вам реализовать свой дар. Иногда помощь, которая вам необходима, это просто побыть с хорошими друзьями. Когда вам тяжело, утешают ли вас ваши друзья? Разговор с друзьями – это то, что вам нужно, чтобы облегчить душу, когда у вас плохой день. Они будут активно слушать то, что вы хотите сказать, и поймут, что иногда вы просто хотите поговорить, не желая, чтобы они решали ваши проблемы. Лучшие друзья – это люди, с которыми вы можете делать что угодно и как угодно, и при этом прекрасно проводить время. Всегда ли вы хорошо проводите время, когда вы со своими друзьями? Ходите ли вы в кино, ужинаете, учитесь вместе, обсуждаете свои мечты и планы или даже ничего не делаете? Вы всегда чувствуете себя хорошо, когда проводите время с ними. Лучший друг услышит вас, даже когда вы не разговариваете. Иногда разговор с другими людьми может показаться разговором со стеной. Неважно, что и как вы говорите, они выглядят так, будто не понимают. Но вашего лица достаточно, чтобы ваши друзья поняли, что вы чувствуете. Они замечают все мелочи в вас и могут сказать, когда что-то не так. Есть дружба, которая остается в наших сердцах и никогда не исчезает во времени и пространстве. Есть дружба, которая всегда остается с вами, даже если вы живете в разных городах или часовых поясах. Вы можете не разговаривать друг с другом каждый день, но когда вы разговариваете, это всегда похоже на старые добрые времена. Даже если вы оба изменились, ваши отношения остаются прежними. Иногда вы встречаете людей и чувствуете себя с ними так комфортно, что вам не нужно притворяться кем-то другим. Вы когда-нибудь встречали кого-нибудь и спрашивали, почему возникает ощущение, что вы давно дружите? Иногда вы чувствуете себя с кем-то, кого встречаете впервые, и вам достаточно комфортно, чтобы быть с ним самим собой. Может быть, у них те же черты характера и общие черты, что и у вас. Поэтому возникает ощущение, что вы встречаете другую версию себя. Друзья – это избранная семья. Они могут и не быть вашими родственниками. Но это не значит, что они не важны. Автоматически они становятся вашей дружной командой. Для некоторых людей эти друзья – их единственная семья. Но они могут обеспечить утешение и поддержку, которых они нигде не могут найти. И иметь несколько близких друзей лучше, чем много знакомых. Быть окруженным несколькими близкими друзьями, которые знают и понимают вас, гораздо лучше, чем общаться с людьми, которые вас так не знают. Что вы думаете об этих цитатах? Испытываете ли вы их? Похоже ли это на вашу дружбу? Дайте нам знать в комментариях ниже. И если вы считаете это видео полезным, поставьте лайк и поделитесь с теми, кому оно может быть полезно. Не забудьте подписаться на канал Немиркин, чтобы получать больше интересных видео. И супер спасибо за просмотр. Оставайтесь с нами!